Здравствуйте, уважаемые садоводолюбители! Меня зовут Иван Русских, и я приветствую вас на канале Процветов. Сегодня мы поговорим с вами о, об одном из способов биологической борьбы с насекомыми вредителями. Этот способ является чрезвычайно тривиальным, и называется он привлечение птиц в сады, которые в летний, весенний, осенний период с удовольствием будут лакомиться теми насекомыми вредителями, их личинками и другими беспозвоночными, которые досаждают вашему саду. И, казалось бы, при всей простоте этого способа и метода борьбы, в нем все равно есть свои нюансы. Ну, самое понятное и простое, что можно придумать, это повесить кормушку в тот период времени, когда птицы действительно в этом нуждаются. Летом они вашу кормушку посещать не будут, в силу того, что корма им хватает и так. А вот зимой, особенно в конце зимы, когда пищевые запасы истощены и искать им э, так сказать, пропитание все труднее и труднее, Такая кормушка будет как раз кстати. Она может быть любой конструкции, такая, как вам нравится. Самое главное здесь, что туда положить и как часто. Дело в том, что мы для того, чтобы в саду сделать привлечение птиц эффективным, должны не кормить птиц и не закармливать птиц, а именно подкармливать. О чем это говорит? Это говорит о том, что в кормушке корм должен находиться не постоянно. Вы должны пополнять эту кормушку от времени ко времени, чтобы птицы не разучились самостоятельно искать корм, чтобы они не привыкли только к одному типу корма, например, к подсолнечным семечкам или к семенам проса или еще чему-то. А Кроме того, это заставит птиц периодически посещать это место для того, чтобы проверить, есть там корм или нету. Если он здесь будет постоянно, это будет означать, что птицы привыкнут к этому месту, будут здесь все время хлебниками кормиться и перестанут трудиться и выискивать всевозможных вредителей по всему вашему саду. Однако же, если корм будет только здесь иногда, в этом случае птицы будут приходить сюда иногда, а остальное время проводить вблизи этого места, уничтожая вредителей в вашем саду. Кроме того, для таких птиц, которые остаются в вашем саду на летний период, это будет благоприятно для того, чтобы они привыкли к этому месту и в течение лета также искали себе здесь корм и избавляли вас от вредных э, насекомых и других из позвоночных. Какие же птицы являются наиболее удачными для привлечения в сад? Конечно, синицы. Синицы являются главными помощниками и главными тружениками в нашем саду. Для синиц лучшим самым кормом является... Подсолнечные семечки. Их можно купить мелкие, они продаются специально для подкармливания птиц. Это могут быть специальные кормовые смеси, приготовленные для кормления, в том числе домашних птиц. Они содержат кросок, конопляное семя, другие семена растений. И синиц также очень хорошо подкармливать салом. Про сало расскажу чуть позже. А сейчас скажу, что не нужно красть, класть кормушку. В кормушку нельзя класть, конечно, хлеб, хлебные крошки. В кормушку нежелательно класть различные остатки с нашего стола. Там, например, те же макаронные изделия или остатки каш, Они замерзают, они размазываются, и они не являются физиологичным кормом для птиц. Бытует мнение, что очень хорошо на деревьях и на кустах оставлять какое-то количество ягод, для того, чтобы птицы могли прилететь и зимой полакомиться этими ягодами. С точки зрения птиц, да, это очень хорошо. Можно оставить калину, рябину, черноплодную рябину, другие фрукты. Ягоды. Однако же эти фрукты и ягоды привлекут в первую очередь тех птиц, которые летом будут питаться вашим урожаем. То есть нужно исключить возможность прилета в ваш сад дрозда рябинника, ну и других зимующих видов, которые лакомятся ягодами. Остановитесь лучше на кормушке с сухими кормами в виде подсолнечных семечек, тыквенных семечек, ну, семян проса и других растений. Что касается подкормки салом, синицы очень любят сало, но когда вы вешиваете в саду сало, может так случиться, что сюда прилетит ворона, и ваше сало, или галка, или сорока, и от вашего сала ничего не останется. Я рекомендую вам класть сало, не просто подвешивать его на веревочку, а класть его вот в такой мешочек. Я его срезал с фрукта, с большого грейпфрута, который купил в магазине. Ну, кроме того, что можно птиц подкармливать салом, можно также их подкармливать и сливочным маслом. Только ни в коем случае не маргарином. Технология подкормки очень простая. Кусочек масла или сала вы кладете в мешочек. Мешочек завязываете какой-нибудь любой бечевочкой. И плотненько подвешиваете на ветку. Завязываете крепенько здесь узлом. И в таком виде оставляете птицам. Периодически подкладываете туда добавку, заменяете эту подкормку на более свежую. В таком случае синицы привыкнут к вашему саду. Если вы не будете их закармливать, они будут очищать именно ваш сад от зимующих личинок и самих насекомых а также останутся здесь на все лето для того, чтобы помогать вашему саду не страдать от вредителей. Я благодарю вас за внимание, я благодарен вам, что вы с нами. Чтобы не пропустить наши новости, подписывайтесь на наш канал, нажимайте красную кнопочку внизу под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы быть уверенным в том, что наши видео придут к вам точно. Я буду рад увидеть вас снова. Всего хорошего!